По поводу от чего-то избавляться, да. Но это может быть, например, целенаправленно. У меня, например, страх высоты. Вот э, у меня вот в этом году мне надо как-то на всем прыгать, на всем пополетать, чтобы перестать этого что-то вот там поменять, страх, это же просто границы, вот нужно как-то переломить. Другие же прыгают. А, нет, я разобралась, что это. А, я думала, что это инстинкт. Я думаю, а что у остальных нет? Это базовая инстинкт. Как-то у остальных что-ли нет? Нет. Оказалось... Я боюсь стать инвалидом. Я поняла, я все жизнь думала, что это страх высоты правда, и думала, надо прыгнуть. Я себе в 8 лет уговаривала прыгать с парашютом. Вот через 2 недели прыгну. Оказывается, я просто боюсь остаться инвалидом. Это не страх высоты, нужно разобраться. Что тебе здесь, вот, что, что тебя. Понимаешь? Тормозит. А я связала. Я, например, на машине могу, люблю ездить быстро, а на мотоцикле не могу. 80 километров и все. У меня что-то сжимается внутри, холодеет, и дальше я не могу. То же самое, например, на сноуборде. И связала это, что я боюсь разбиться, боюсь остаться инвалидом. Мне кажется, что где-то моя активная жизнь закончится. Но это же страх просто. Да, не страшно. И инвалидам, оказывается, тоже не страшно остаться. Я начала копать, кто эти люди инвалиды, как они живут. А какие системы есть? Мне кажется, что ты вообще, ты просто туго сидеть дома будешь. Да нет, они живут нормальной жизнью, у них такую жизнь тоже можно устроить. Кучу всяких приспособлений, гаджетов, тогда нужно в них вложиться просто будет. У меня есть там... Поддержка кому в это вложиться, и я буду жить дальше. Мне казалось, на этом жизнь закончится. Я не готова, я на середине пути. Я планирую там лет до 70 думать нормально. потом спад когнитивных функций, конечно, я, мне нужно успеть все. Я очень боялась э, не, не сделать, не успеть. Потом поняла, что это не проблема, поэтому решила прыгать, вот, пойти там с парашюта, с парапланом и так далее.